Вспомним, что как раз неделю назад, 12 марта, была крупная годовщина юбилей, Владимира Ивановича. И, соответственно, <coughs> мы предложили сегодня разговор повести именно о том, какие есть у нас проектно-пригодные гипотезы, применимые к феноменам на асфер. — пригодный — Это наша особенность и, вот, и нашей секции, и программы «Иноконд», э, что э, для нас любая теория сильна своей практической предменностью. И в этом плане мы выдерживаем классическую, как говорится, норму э, проектной студии отсутствующих не вспоминать не привлекать. То есть говорим только лишь о том, что понимаем сами и на что влиять намерены сами. Вот такое скромное у нас правило существует. Соответственно, в заголовке у нас значится феномен на ноосферы. Я поясню, что с такими парнями понятиями, как «номен» и «феномен», мы связаны очень э, конкретно. Э, наша работа над такой полидисциплинарной программой ведется с, э, в том числе с развлечением. Значит, сейчас я вам нужно это сказать. Значит, э, «номеном» мы понимаем, некую потенциальность, непроявленность, то есть непроявленную сущность, даже может и не э, озвученную и не поименованную. А вот феноменом мы уже понимаем э, следующую фазу ее эволюции, да, этой сущности, когда э, уже возникает чувственно воспринимаемое э, решение. И тогда для нас это объект проектирования, в том числе. Вот, значит, э, поэтому, когда мы говорим о феномене ноосферы, то нас интересует действительно проектно пригодный посыл в этом э, удивительном явлении или в этой э гипотезе, которая, видите, уже более ста лет вообще вдохряет ум. Вот говорить, пересказывать многочисленные, э значит, реляции, э касающиеся на э сферу я бы сейчас воздержался, поскольку э э обилие статей, публикаций, конференций на этот счет уже прошло, и э, мы не претенуем на то, чтобы вставать в один ряд или перекрывать собой, засвонять, как говорится, все заслуги тех ученых, которые работали по этой тематике. Но повторюсь, что э, поскольку и программа Инноконт находится сейчас на стадии перехода от э, стратегии к тактике, то есть основные теоретические положения его э, сформулированы, зафиксированы, доступны, соответственно, постоянно находятся в переработке, то э, для нас, соответственно, э, принципиально важным являются те, я бы сказал, укоры, которые оппонентами теории наосферы выдвигаются. Вот я вам назову некоторые из них. И в последующем нашем э, обсуждении предлагаю, собственно, помнить и стараться <coughs> конструктивно оппонировать этим э, претензиям. Значит, критики учения на сфере главным образом указывают на то, что это учение утопично и носит не научный, а религиозно-философский характер. Признаком этого Считается в том числе переплетение э, онтологических и аксиологических аспектов без их развлечения. То есть э, простым языком смешано все до невозможности э, их, условно говоря, Разделения, вычленения и конструктивного применения. Этот э, очень важный аспект. Мы, собственно, стремимся, естественно, в первую очередь э, учитывать. Теперь, э, сферы, естественно, это учение о гармонии. И здесь оппоненты объявляют, э, при, ну, ему как бы присваивают некое сходство с э, синтологией, э, с синтологией да, говорю, да? с синтизмом. Помните, это тот самый движение научных ну, в смысле, э, общественной мысли, которое связывало именно э, развитие культуры в первую очередь на базисе науки. То есть это э, апологеты науки и, соответственно, чрезмерно воспаляющие ее роль в развитии общества. Да, ну, как Предлагаю, вы оппонировать будете чуть позже. Значит, и в этом ряду, соответственно, ставится для сравнения теория коммунизма и прочие более ранние мечтания о рае. То есть вот поиски той самой незримой сферы, как вечный поиск вообще этого рая. Конечно, это романтично, но, опять же, мы надеемся выявить оттуда и конструктивное пути посольство. Значит, э, при этом, продолжая линию укоров, это учение является обыкновенным проявлением человеческого числа, который возовнил себя, соответственно, центром Вселенной, и отсюда это есть. которые вливаются в такой вот даже вульгарный эго- и антропоцентризм. Это мы наблюдаем, на самом деле. Правильно? Мы же много читаем публикаций в этой э сфере и видим, конечно, вот подобные религиозно-философские увещевания ну, через раз. Ну и в завершение, соответственно, на асферизм приписывают как. А вы ответьте? Ответьте. Да, я Ответьте, а то будет неудобно. Может срочно что-то. Ну тогда отключайте, мы отключаем телефон. Так, значит, э, наспиризм связывается с манипуляцией именем, э, соответственно, Вернадского, да, и э, при этом признается, что вообще теория наспиров является на сегодня одной из самых популярных гражданских, э, так скажем, религий современной России в первую очередь, Скорее, наверное, не мечтания. Знаете, я цитирую прямо авторов, да, которые называют ее религией. И в этом отношении вообще мне понятно близко сходство и с той судьбой, которую переживает та же синергетика, да, которая тоже пытается вообще -то, спозиционироваться и дать определенную, как говорится, основу для конструктивизма. что ключевой социальный формат, с которым связана программа Инноконт, это так называемый сложный экипаж. И пусть не покажется это для вас странным, я больше к вам обращаюсь, значит, что именно в поиске ответов на приемы работы с этим сложным экипажем нам и приходится обращаться к именно гипотезе, феномену инноваций. Вот так интересным образом это все дело замыкается. И э, начну я изложение своей гипотезы, феномена инноваций э, с вывода, к которому прихожу э, в своих этих поисках, размышления. Вывод буквально звучит так, что сфера выступает гармоническим контуром семантического пространства Земля. Вот лаконично и, может быть, для начала очень непонятно. Вот моя задача сейчас попробовать вам на пальцах показать. Как выстраивается такой вывод? Готовы послушать, да? Соответственно, в этом движении у нас опора находится в четырех базовых дисциплинах. Прежде всего, это так называемая микросоциология связана с именем Николаса Умана. И в этой микросоциологии очень мощным является посылом так называемая аудитивность, то есть интегративность элементарных действий, которые позволяют выйти на некую собственность. Вот это первый пока значит, посыл. Теперь в основе э, футродизайна, который, собственно, и занимается, да, вот как теоретическая база развивается в основе э, значит, программы на конт, э, второй мощный пласт занимает теория э, симметрии, суперсимметрии и, в частности, теория струн. Следующий, третий, является э, алгебраическая топология. То есть она оперирует такими категориями, как бометопическая эквивалентность, связанность, неразрывность, компактность. Вот эти вот термины у нас тоже являются рабочими. И э, последнее, но не значит, что менее значимо это теория Четыре базовых пока, э, так скажем, научные доктрины, к которым приходится обращаться для того, чтобы расколдовать понятие «вообще сложный экипаж» и кое-что начать понимать о сущности атмосферы одновременно. Я э, скажу, что в свое время, <coughs> а, это были где-то э, 2002 годы, была работа под названием ⁇ «Антропокосмическая модель инновационной деятельности ⁇ вот, кстати, она вот, кратко очень изложена здесь, значит, которая <сосмом> позволила, в частности, найти... Э, сейчас, извините, это э, модель, так, эта модель подвигла очень важным выводом, который строится в первую очередь на понимании триединства человека, социума и Вселенной. Вот я специально попросил вас покомпактнее сесть, для того, чтобы не у нас нет проектора, а здесь, прямо с экрана, попробую вам иллюстрацию некоторых Значит, пожалуйста, вот иллюстрация базовая о приединстве этих э, акторов. Ну, в социологии есть понятие поэтому я не буду его нарушать. Итак, вот этот контур, условно говоря, индивидуумный. Этот э, внешним по отношению к нему социум, и мета-уровнем рассматриваем так называемую Вселенную. Э, антропокосмическая модель инновации позволила э, выдвинуть гипотезу о существовании коэволюции этих трех контуров, которые существуют за счет прямой и обратной связи, здесь мы уже выходим на уровень кибернетики второго порядка, Значит, и начинаю от центра, а, состоящее в том, что в обмен на поступающие от социума так называемые инвестиции, потом поясню, что понимать под инвестициями, а индивид, позвольте теперь его начать называть как э, творец, значит, выдает некие прогнозно обоснованные решения и идеи, которые у нас принято называть прогнотипами. Это вот единственный, наверное, непонятный и нововведенный термин, с которым надо будет привыкнуть. В Прогнотип. То есть прогнозный образ решения адекватному будущему. Соответственно, уже выходя на более высокий уровень этого взаимодействия с, со Вселенной, социум, выдает на уровень, теперь я его буду называть в данном случае Тезауруса, некого Вселенского значит, банка знаний, собственные решения под названием инновации, за что Вселенная платит адекватной, так называемой, отсроченной тепловой смертью, многоэнтропией. То есть, вот существует такой взаимосвязанный, очень мощно выстроенный гомеостат, в котором человек занимает очень понятную определенную роль. И тогда к понятию вообще вот, баланса, который становится возможным в таком взаимодействии, мы подойдем через это ключевую проблему, с которой связано человечество ну, исторически, это проблема востребованности. Проблема востребованности личности и ну, то, что сегодня называется синдромом одиночества в толпе. Mm -hmm. Движемся дальше. А, поскольку мы мы заговорили в первую очередь о аддитивных свойствах коммуникации. Что же такое коммуникация? Итак, нас интересует жизнеспособное общество. А, гипотеза Николаса Ломана, которая развита в данном случае нами, состоит в том, что общество жизнеспособно в меру способности самовоспроизводства смыслов. Вот ключевой Тезис. То есть, мы начинаем уже общество рассматривать как не набор физических тел, биологических оболочек, действующих, копошащихся, шевелящихся, двигающихся, прыгающих человеком. А мы рассматриваем как некие ментальности общества, на которые замы замыкается коммуникация. Предметом коммуникации является смысл. смысл а, развивается в трех измерениях в предметном, временном и социальном. Смысл а, с точки зрения предметности содержит в себе возможности различения одного явления от другого. Понятно. То есть это задает предметное измерение. Во вторых, смысл локализован во времени. Он а, существует и в прошлом и в будущем между которыми находится настоящее. И в этом значит, плане мы говорим о возможностях смыслов не только различать объекты, но и субъекты. То есть, например, значит я и другое «Я» — это уже социальное измерение. «Я» и «Они», «Мы» и «Они» — это уже возникает в измерение. И вот обратите внимание, что э, смысл социален не потому, что он необходимо связан с людьми. Не только поэтому мы говорим о социальном смысле, а потому что в нем всегда заложена возможность разногласия. Одно и то же явление несет разный смысл, представляет для разных людей. То есть ключевой появляется понятие ⁇ развлечение ⁇,⁇ отстройка ⁇,⁇ противостояние ⁇,⁇ проблематизация ⁇ и ⁇ противоречие ⁇ Возникает очень ценный методический, методологический пользу всего посыл, что для того, чтобы изучать жизнеспособное общество и проектировать тем более, нам приходится проектировать автономное поселение как жизнеспособное, мы должны в первую очередь искать источником его жизнеспособности проблемы, с которыми столкнется это общество. Понятно? Ну Хорошо. Итак, значит, рассмотрим некое множество вот таких ментальностей, мы уже от человеков отошли, да? Вот, вот например, в таком пространстве, это вот, видите, осень, допустим, эта у нас ось будет называться, мы ее формализовали как, допустим, компетенции сюда входят, навыки, опыты, технологии, которыми владеют да? человеки. А по этой оси Y мы э, размещаем, например, мотивы. Сюда попадают идеалы, ценности, хотения, устремления человека. Допустим, в некоторый момент... Повторюсь, а, для нас это, соответственно, Значит, кандидаты на некий экипаж, да? Вот эти, соответственно, кандидаты оказываются в ситуации некого, условно говоря, исходного, исходной вводный. Они выборкой для нас являются. Значит, поскольку мы уже не э, персон видим здесь, а э, ментальности, сущности, да, которые они несут, значит, э, один из ключевых, э, одной из ключевых категорий э, являются именно смыслы. Вот давайте примерно э, как будто под увеличительным стеклом рассмотрим, как выглядит вот такая вот фигурка. Вот такая фигурка. Мы ее увеличим. Значит, это у нас предстает неким двуединством, то есть диадой. Да? Дианы. двух монат монад это лебницкое понятие манада да которое нам очень понадобится сейчас значит одна из этих манат у нас называется мотивы то есть человек является носителем некого набора мотивов да? Одновременно в нем уживаются некие компетенции. При социальном взаимодействии, поскольку нас интересует именно не герой-одиночка, а э, действующий автор, значит, возникают зародыши неких новых сущностей, которые э, в недрах мотива появляются новые, смотрите, дельта, я пишу. Новые компетенции. Это что означает? Это означает, что мои идеалы позволяют мне выстраивать в их недрах новые знания, новые устремления же это дает, идеалы, да? И это подвигает меня к новым навыкам, новым обретениям, новым преобразованиям. Вот это как звучит. Равно, как и здесь. Значит, мои компетенции дают мне силу и право посягать на новые горизонты, на новые мотивы выходить. Вот, это мотив. Видите? То есть, это называется по Сеньке шапка». И если у меня нет базиса, если у меня нет крепкой основы, я не имею права претендовать на новое «хочу». Вот конфликт которые мы наблюдаем сейчас э, в нашем обществе, да? тем более среди молодежи. И тогда, соответственно, а, суть инновационной деятельности, я сейчас э, достаточно протяженно, протяженно говорю про то, э, ту находку, которая была сделана еще 10 лет назад, Значит, состоит в том, чтобы увязать вот эти новые зародыши мотивов и новых значит, компетенций вот такой вот связью, то есть, видите, как оказывается в этой архаической символике инь заложена была недосказанность. И вот это вот как раз, если мы ну, даже уподобим ее некой струне, которая намотана на два колка, Видите, то глядя на нее вот уже в этой плоскости, вот так, вот, например, у нас базис, да, и вот на нем мы увидели вот такие бокалка. вот он. Вот, этот и этот, и между ними вот пролегла вот такая струна, правильно? Соответственно, этой струне имя проекта. То есть, проект зарождается и становится э, уместным только тогда, когда он дает возможность реализовать новые мотивы, опираясь на новые знания, на новые компетенции. И наоборот, когда он дает возможность открыть новые компетенции, выдвинув новые э, идеалы и ценности. Видно на струне же не принципиально, кто справа, кто слева, да? Вот. Главное, что у нее есть вот эта вот диадность и а, фундамент. Понятно, что струна просто так не звучит от того, что она натянута. Так, нужен медиатор, нужен э, резонанс. Так вот этим резонатором, который этой струне придает либо вот такое колебательное движение, либо такое, либо такое. Понятно, да? Я о чем говорю? Соответственно, для ее звучания вот такого вот возникает некий медиатор который в футуродизайне называется «парциальная проблема». Не будь проблемы, не всколыхнется вот эта вот среда. Только появление провокационной этой, э, значит, исходной посылки э, начинает оживлять эту среду. Поэтому вот это вот, когда вы говорили о проблемофобии, да, вот, о проблемах, как источниках осторожности и ну, некоторые пассивности и блокады сознания, мы с точностью наоборот отвечаем, что мы очень жадные до проблем, но правильно понимаем их проблем. То есть надо уметь различать проблемы и не непроблемы. И этому мы учим. Так вот, я уж, поскольку мы сегодня говорим о феномене ноосферы, ее немножко так вам эту модель договорю, вот это вот колебание этой струны, а струна это у нас теперь уже проект, да, инновационная определенная деятельность, значит, они дают определенный, скажем, поток звучания в вакууме а, звука не слышно, а это же распространяется у нас как раз вот в этой среде, видите, не случайно волны попали в эту выборку, вот эту, социальную среду. Она живая, значит, и а, эти волны, проходя вот так вот дальше, все же находят некую, условно говоря, границу. Ну, полупрозрачно и отразившись от нее, дают этому обществу новые качества, этому, э, этой коммуникации новые качества создают. Так вот, это как раз граница в данной модели и называется носферой. Вот для чего существует носферы. Вот почему здесь индивид, творец, здесь общество, а здесь тот самый вселенский тезаврис. Он же является, поскольку я назвал его полупрозрачным, он является еще и аккумулятором. Тех самых знаний, которые, если правильно суметь его ну, возбудить, то откроется Александр Константинович новые знания или знание предков то предков, есть, но и будущих. Ну и будущих. Ну то есть вот он, феномен, здесь где-то кроется, вот в этой связи Я выскочил из как говорится, изложения. Давайте продолжим. Понятно, да, немножко становится. Понятно, только логика. Ну, вопрос о том Вопрос уже потом, пожалуйста. Значит так. И вот. Соответственно, видите, между этими, соответственно, а не всеми, далеко не всеми, сущностями начинают возникать связи. Название этим связи – сеть ожиданий. Общество живет, ну, прогрессивное, позвольте теперь уже уточнить, общество живет по принципу реализации воплощения своих ожиданий. Если оно умеет формулировать эти ожидания. Вот вечная беда с поиском «дайте нам национальную идею». Если они Дайте. соответствуют истине.